Ченки рождены летать. Мяу-мяу-мяу. Мяу. Мяу. Мяу. Что это за звуки? О, о. Эй, котенок, ты как туда забрался? А ночь ну, слезай быстрее. Да, все понятно. Вызываю щенячий патруль. Прием, гонщик. Ты мне слышишь? Говори, что случилось? Гончик, срочно нужна помощь синячего патруля. Я помогу. Давай только без паники. Забирайся ко мне в кабину. Мяу, мяу. Вот, умничка, видишь, все в порядке. Сейчас я тебя опущу на землю. Теперь ты в безопасности. Мяу, мяу. Молодец, Кай, видишь, все у тебя хорошо получилось. Смотри, а вот и ребята подъехали. Котенок, ты больше так не делай. Не забирайся так высоко. Нужно быть внимательным и осторожным. Скай, ты молодчина. Добро пожаловать в команду. Спасибо, Гончик. Я очень рада, что уже вместе с вами. Ребята, если вам понравилось видео, ставьте, пожалуйста, лайки. Это пальчик вверх. И не забудьте подписаться на канал Данила Ведь все самое интересное у нас еще впереди. Нажимайте на картинку, чтобы посмотреть следующее видео. чао ка -као. Мяу-мяу-мяу, мяу, мяу, мяу. Мяу-мяу-мяу, мяу, мяу, мяу. Какая здесь красота! Мяу! Ой, Роски! Привет! А что-то ты здесь гуляешь? Я осматриваю территорию. Пау-па! Все ли в порядке? А ты что здесь делаешь? Пау! Ой здесь так красиво! Цветочков много, бабочки летают, а мне они очень нравятся. Может поймаю себе одну? Ну ладно, тогда наслаждайся природой. Счастливо. Бабочки, летите сюда, я здесь снял. Помощь щенячего патруля. Щенячий патруль, прием! Говорите! Щенячий патруль слушает! Стенячий патруль, прием! Это Рокки! Котик попал в беду, нужно выручать! Поняли, Рокки! Сейчас будем! Помаши нам! Быстрей! и так увлекся, что не увидел эту лужу и угодил в нее. Вы же мне поможете, правда? Котик, не волнуйся, все будет в порядке. Мы тебя вытащим. Куш! Вам-пам! Ба Еще чуть-чуть осталось, и ты сможешь опять бегать за своими бабочками. Ура! Я свободен! Спасибо вам огромное, щенки! Если ты попал в беду, только свистни! У -у -у! Или мяукни! Котик, пока мои друзья помогали тебе выбраться, я поймал тебе одну бабочку. Держи! Ой, какая она красивая! Спасибо тебе, Зума! Я полюбуюсь немножко и обязательно ее отпущу, ведь я теперь отлично знаю, как попасть в ловушку и быть в неволе. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте нам лайки и подписывайтесь на канал Данила Плати. Аполло, смотри, как хорошо в зимнем лесу. Смотри, какие красивые елочки. Тайвер, я вижу, мне тоже очень нравится. А где крепыш? Я здесь, друзья. Смотрите, там дальше в лесу что-то светится. Пойдем посмотрим, что там такое. Смотрите, ребята, здесь елочка и так много киндеров! Наверное, Дед Мороз знал, что мы сегодня сюда придем! Хорошо, Крепыш, что ты заметил свет! А тут столько сюрпризов и все для нас! Смотрите, здесь все сюрпризы разные. Здесь киндерино и чупа -чуп для девочек, пачупс для мальчиков, черепашки-ниндзя, фиксики и принцессы и еще три богатыря. Давайте побыстрее уже откроем наши сюрпризики. Я открываю киндеры для девочек. Вот киндер для девочек. Это принцессы. Давайте откроем. Это киндер для Эверест и Посмотрим, какой сюрприз ей попадется. ты, Эверест, смотри! Тебе зайчик попался! Вот такая коллекция питомцев! И нам попался зайчик! Вот такой бархатный милашка! Прохотулька. Держи, раз, свою кроху! Ой, какой же ты миленький зайка! Как мне повезло! А можно теперь я открою? Уж очень хочется открыть! Чупа-чупс! Шоколадный шар черепашки-ниндзя! Вот вся коллекция черепашек-ниндзя. И нам попался Леонардо. Это главарь всех черепашек-ниндзя. Куперчен, а держи. Твой киндер, сюрприз. Спасибо, мне очень понравился. Крепыш, давай теперь ты. Какой сюрприз ты откроешь? А я хочу открыть три богатыря. Давай, вот наш киндер. А, здесь оранжевая капсула. Вот и наша коллекция. Нам попалась Аленушка. Вот какая Аленышка, русалочка красавица Очень красивая. Открою я еще один свой сюрприз. Посмотрю, что же мне еще попадется. А вот и вся наша коллекция Винкс. Здесь есть шесть фигурок девочек и шесть колечек разных цветов. А вот наша прелестная Флора. Очень красивая фигурка. Держи игрушкой в раз. Ух ты, у меня очень классные сюрпризы попались. Крепыш, ты не против, если я фиксиков открою? Уж очень они мне нравятся. Я не против, потому что я хочу киндерину открыть. А вот и наши фиксики. Давайте посмотрим, что же попадется в суперщину полу Смотрите, это коллекция. Здесь увеличительные стекла. И нам попалась в форме рыбки. Вот такая она яркая интересная. Держи, Аполло, тебе пригодится. А это еще один сюрприз Крепыша. Давайте посмотрим, попадется ему киндерина. Ух ты, что это такое? А вот и наша коллекция. Это как будто юла. Здесь вот три разных цвета. А вот и сама игрушка. Держи, Крепыш, свой сюрприз. Ребята, ну как вам, понравились ваши сюрпризы? Да, мне очень понравился мой сюрприз. И один, и второй. Да, сюрпризы, в принципе, ничего так. Давайте уже идем кушать шоколад. Он очень вкусный, молочный. Я так люблю такой шоколад. А вы, ребята, не забудьте подписаться на канал Данила Плэй ТВ. Ведь все самое интересное еще впереди. если вам понравилось наше видео, ставьте, пожалуйста, лайки. Можете выбирать себе следующее видео для просмотра. Будет интересно. До встречи. Чао-какао. Чао-какао. Чао-какао!